в чем выражается а, уверены что это было в моей тележке это я ее взял эту тележку я взял еще захочу куплю заодно оформим вас по за реализацию некачественных продуктов что я сказала, этот... что я хочу где некачественные? Этот... вот он я вам сказала, на этот брокеражный журнал. Мне сказали, интересно здесь. Я, я вижу раз... сейчас по факту, что на этом товаре не стоит дата разморозки. Я вам еще раз повторяю. Я вам еще раз повторяю. Дата разморозки где? Брокеражный журнал. Мне он не интересен. Это, это Вы можете что переписать не... его 20 раз. Я, я не могу. Он, он находится в электронном Тем более в электронном виде. Я не могу... Доступ к покупателю, он есть? Да. Да? Как? Где? В подсобном я могу... помещении? Я могу вам обучить. В подсобном помещении. Сейчас еще пойдем просрочку, посмотрим в вашем в магазине заодно. По детскому питанию пройдемся сейчас. У меня полные есть основания. Мы можем, чтобы без камы позвонит. Без лично Нет. Почему? вопросы к вашему директору все это что делать это правильно делаешь чтобы да. по не было. я с тобой вообще согласен понимаешь я полностью согласен да. ты правильно это делаешь потому что я лично иду в магазин с той женой там дороги а, я а лично ты не я лично, в магазин я за... за качественным лично, продуктом я лично никогда когда беру я что-то никогда не смотрю понимаешь я вообще не смотрю а то что вы такие люди которые приходят делать порядок, это что раз лучше понимаешь да. это. а сейчас вот что я что это попросил Уважение. Ну, Сам честно, смотри, получится да, или сейчас, не, сейчас Если не получится, у разбор вообще. Э, не получится уже отключить камеру. конце можете может, подойдет? Там просто поговорить. Обрана, принять нет, это все, соответственно, должно, и утилизировать этот продукт. Я с тобой согласен, смотри, строю разрешение, можно на эту коляску уберу на пленку, сейчас директору скажу, нет. чтобы она выкинула. Она уже. это будет применять и при все это утилизировать. Я, я, ли, я лично, лично нет, уже смотри, нет. смотри, вот смотри, сейчас я иду туда приемкой, если уходит через 5 минут и приди, а этот продукт не останется. Я, я лично нет, сейчас с да. ногами директора скажу, да. Не, nee, ты же хочешь вот люди, правильно? Конечно, я на, сам... на видео карамин, nee. на, на, на мои глаза, чтобы nee, я мог видиться в том, смотри. что этот продукт уже, вот этот, nee, не вы попадет слушай, обратно вы на прилавку. Выслушай, да, пожалуйста. Сейчас я с этим корейским с свое разрешение, конечно, пойду директора, я и скажу, эх, надо вот так убрать, вот так сделать. Понимаешь? Ну, так делать не надо, потому что это... Nee. Смотри, да, я убираю их полностью вот так, как ты говоришь, вот а. Да, Но точно. они сами разберутся, да, что делают. И скажу есть, что просрочным занимаюсь, чтобы обеспечить уважение. Вот это пока, это еще, это собственность магазина. Да ничего страшного, вот мы разберемся. Вот бабушка, да, она пришла, она пришла за качественным продуктом изначально, купить его себе, приобрести, Они а nee, приобрести себе просрочный вот продукт. Вот Например, именно, вот даже какой-то мужчина тоже, он не должен смотреть срок годности изначально. А, да. Давайте заполним с вами журнал проверяющий, И. да, чтобы пришли ко мне. И... А я должен это делать? Да, как если вы проверяющая организация. Я любая... не проверяющая организация. А кто вы? Я обычный покупатель, девушка. А если вы обычный покупатель? Я то... вам даже паспортные данные не должен показывать, а представляться я вас пишу не прав... должен. Вы а я у вас говорю, как покупатель спасибо. выявил просроченный, это некачественный спасибо. продукт. Огромное нет, спасибо. уже спасибо, меня отделаете. А чем Мусорным мешком. Нет, нет, нет, нет молодец. Вы мне представляете? Значит, что вызываем вы сотрудников полиции, пишем заявление соответственно, Хорошо, правильно? Вызываем, вызывают. Евроспательный надзор. Все. Нормально. Вот, видите, вот сейчас будем хайповать вместе с сотрудниками полиции. Все. Я ухожу, меня выяжут. Хорошо. Нет, вы представили, что вы как проверяющий орган, проверяющий орган, правильно? Я проверяющий орган, я как покупатель, я сейчас пойду приобрету вот эту. Вы представились и показали мне бумажку, какую бумажку? Бейдж показали. Да вы что? И что я его показал-то? И что это то? Нет, я говорю, вы я не Роспотребнадзор, я пришел как покупатель в ваш магазин, который вывел некачественный продукт, а потому что <с> вы начали начали это, отбирать тележку я отбирать начала конечно где я начала отбирать тележку? у, вот у вас же вас видеокамера отбирал. есть правильно вы есть. отбирали ее вы я ее я не отбирал правильно сплатить. потому что вы начали у меня ее отбирать я ваша конечно есть, нам есть видео доказательства а что я не имею а права, права в магазине снимать у вас должно быть разрешение на видеосъемку законы читали Такое разрешение двадцать девятая нужно... статья пункт 4 конституции российской федерации поздравляем можете сейчас открыть и почитать Любой гражданин имеет право собирать и распространять любую информацию любым доступным ему способом. У вас что, режим на объект какой-то? Он сам Тарусе, а? Просто когда он она автоматически переключается, с ним никак не У вас режим на объект какой-то, я не понимаю. Ну и все тогда. Это общественное место. Давайте это магазин. И на этом так я говорю, давай я это уберу. Ну в чем проблема? то, ну, вот что -то Это как... утилизировать надо, а не убрать. Так, так, я уберу через утилизацию. У меня Нет. у меня Нет. Утилизация мусорный какой? пакет. Нет. Нет. Да, мол, я Значит, нужно взять сидеть. сотрудников полиции. Ну, живите смотри, на, да, живите она, она на Луне. Она... Я вам не запрещаю. Кирилл, Можете смотри. хоть прямо сейчас взять Нет. в тарелку, сесть и улететь. Смотри, да. Кирилл, давай вот так и Это все мы сейчас раздадим просто нашим сотрудникам, и все на этом. Нет. Почему? Так, кто он такой? есть. он такой? Директор, спросить. Кто он зачем? такой? Какие условия мне покупатель диктует условия? Вы мне сняли а-ля просрочку. Отлично, я ее утилизирую. Если давай хотя, это не просрочка. Это не просрочка. Камеру уберите, пожалуйста. Сейчас по 144-й пойдешь. Алло. Давайте на вы. Фирид, вот это да, вот, на а а вы? А а вы а когда она сейчас бросается на видеокамеру мою? На вы, вы сейчас в своем уме, женщина. Мы вызвали сотрудников полиции, да, правильно? Все, ожидаем. Я стою, отвлекаю. Да это вы сюда все сбежались, не я позвал все. Чили, убери камеру от меня. Да, это разморозки нету. Че? Еще матом ругаемся что ли? Я? Нет, я. А есть описание конфет? Срок годности где? Где срок годности конфет вот этих вот? А? директор! Срок годности конфет вот этих вот мне подскажете какой? У них сегодня он не Снимаю это Детское питание, срок годности истек 2 -го, 12 -го, 20 -го года. А так работает, да, касса? Наверное, да, не знаю. Или еще... да, да. Поможете мне вот с этим? Так, это одна штука или шесть нет, нужно? Нет, шесть, да? шесть вот. 6, умножение 45 грамм. Да. Вот вылез чек. Кондрательский проспект, дом 61. Ой, дом 62. Продажа детского просроченного питания с истекшим сроком годности от 2-12-20 -го, -го, -го года. Поздравляю. А я что? вас поздравляю. Знаете, что это? Чек. Чек. На продажу детского просроченного питания с истекшим сроком годности на 20 дней. Это уголовная статья 238 УК РФ, часть 2, пункта. До 6 лет лишения свободы. Мы ждем сотрудников полиции. Да? Да? Я да? Все хорошо. Заодно вас оформим по все разговоры записываются. Здравствуйте. Весь разговор записывается на видеокамеру для дальнейшей публикации в соцсети Интернет. Меня зовут Яковлев Кирилл Викторович. Я бы хотел бы вызвать сотрудника полиции, а именно участкового. в магазин Пятерочку. Калининский район, Кондратьевский проспект, дом, дом 62. два. жизнь на Калининский район, магазин пятерочика. Все верно. Что случилось? Реализация некачественных продуктов и плюс еще продажа детского просрочного питания с истекшим сроком годности на 20 дней. Я хочу участковый, потому что сотрудники полиции ППС не имеют права описывать данные продукты. Только участковый, либо следственный комитет. Телефон, Телефон, с тот, которого звоню. Пожалуйста, вызывайте номер, 931 вот, смотрите, супервайзер магазина. Я, так, Екатерина Ивановна и директор Татьяна Мих... Михайловна. Уважаемые подписчики, ни в коем случае не звоните по этим номерам телефонам и не спрашивайте, почему у данных сотрудников продается в магазине детское просрочное питание с истекшим сроком годности. кит шоколадка. Срок годности истек 7-го, 12-го, 20-го года. Напоминаю, что сегодня 22 12 -е, 20 -е. Еще одна. Еще одна. Также просрочено. Еще одна просрочена. Вот смотрите, Гольфстрим приехал. Он по мою по моей душу приехал. Приехал ко мне, не к тебе. У нас нет, не... душу... нет, у нас там поймали другого вора, он за это вызвали. А Зачем да. тебе его снимать просто? Он же ко мне приехал, к тебе. Остадо да? а а лишний раз э? судьи не пойдем. нет. пойдемте, пойдемте, пойдемте, Кого? Вас? 29-я статья Конституции Российской Федерации «Вам в путь». Можете открыть телефон, загуглить. 29-я статья Конституции Российской Федерации, пункт 4. Смотри, да. Один Можете один загугнуть. Один он ко мне пишет. Так, не надо, надо. Поэтому не надо говорить, что я не имею права. Ходите, на, ну, вообще, в принципе, что, на кого я будете, похож? Ходите, на кого я похож? Я не знаю, на кого вы похожи. Вы хотите что-то там выбросить хотите, для чего вы это? Я было? выбросить хочу. Да. Так кто он такой сказал? Директор сказал, что вы хотели выбросить какие-то булочки, там еще что-то заставлять. Я хотел выбросить. Сюда. Что За то, что она вам сказала. Грубите, или... да? да? Если вы я ей грубил, угрожал, пускай пишет заявление по закону. Ага. Вызывает сотрудников полиции хорошо, хорошо. А и пишет заявление. Вот вот что вам вот это напоминает? Нижняя строчка. Про ну, просрочка. Ну. Ага. То есть вы какой-то назираешь орган. Да? Да. Нет, на вы вообще изначально приходишь? Похож в магазине, когда я прихожу сюда. Все, вы ответили на мой вопрос. Сейчас я позову директора. Вы да, вызывали? Да, если по, мо по моей карточке, то да. Ну, честно сказать, я не знаю, просто мне передали, что вызывают на Канрате 62 просрочные товар. Вот тогда, по-моему. Ну, давай, сюда написать заявление, объяснение. Так, вот это вот просроченные продукты, принятие протокола устного заявления. Mm. Это просрочные продукты. И реализация детского просроченного питания с истекшим сроком годности на 20 дней. Ну, я Нет, это все нужно будет описать. Мы В том числе, девушка. Вы знаете, 736 приказ. А, вот приказ приказ министра МВД. А, вот Какие фотографии прикладываются? Вы пишете сейчас. Вы сейчас пишете, соответственно, протокол принятия устного заявления, берете. Все это пишете соответственно, описывайте все просрочные продукты некачественные, которые подведут были выявлены мной сотрудники сотрудники магазина, девушка, не перебивайте меня, как гражданина сотрудники берут черные пакеты все это складывают в черные пакеты потом это все опечатывается и все материалы дела передаются в Роспотребнадзор а я у вас свой не спрашиваю что есть? Есть определенный приказ. Какой? Который дал мое разрешение, чтобы меня снимали. Вы сейчас сотрудник полиции? Я сотрудник полиции, но свое право Вы вообще, дам, кстати, не имеете права Вы не имеете права выкладывать данное видео. Со сетях, Вы просите? Да. Я прошу вас перестать попрошения. Да, я не прошу, я попрошения делаю. Вы выдвигаете незаконные требования, либо просите? Да? Там туда сделал вот так вот поняли. Все? Не надо умничать. А служите народу. Во-первых, вы не представились, когда подошли. Сотрудник полиции. Сотрудник полиции, 21-го отдела полиции. Дальше. Вот так и надо, если это делать. Я хамлю. Если бы я хамил бы, вы бы сейчас написали бы заявление на меня. По факту хам. Хамства. Служить надо народу. И хамить люди не будут. По вашему выражению. Надо сказать, телефонное право давно отменили. Они не стеют. Да? А кто сейчас, кто мне сейчас запрещал фото, это, видеосъемку в магазине? В общественном месте? Я вас не снимаю. Я фиксирую. Вы при исполнении находитесь. Я снимаю девочек на трассе. А, Мы вспомнили вот, угу, свою работу. Все. Спасибо вам за службу, старший лейтенант.